Итак, мы начали съемку. Сегодня среда, 12 января, 17 часов 46 минут, город Москва, и вместе с нами, вместе с вами, вместе с нами, мы все вместе собрались с командой продвижения для того, чтобы рассказать вам отличные новости, которые, я думаю, что изменят ход истории мировой и не только, но как минимум истории, нашего комьюнити призм, комьюнити, которое за эти пять лет смогло стать цифровым государством. И нас так много, мы находимся по всему миру, и мы все хотим. Чего мы все хотим? Развитие, свободы, мы хотим независимости быть счастливыми, богатыми и свободными людьми. И я думаю, что. Никто нам этого не даст, кроме нас самих, и мы можем сделать все для этого. И сегодня мы начинаем делать первый шаг к этому. За пять лет, который развивался проект PRISM, вот, скажем так, авторитарным гнетом, возможно моим, возможно еще чьим-то, проект развился до состояния сотен тысяч пользователей во всем мире. Проект работает совершенно идеально, можно сказать так. Да? Уже более года сетевые узлы Призм синтронизируются между собой. Более года мы видим, что курс стабилен, капитализация монеты стабильна. И сегодня произошло знаменательное событие. Мы получили, вы никак не так мы получили. Сообщество Призм поменяло собственника, собственником бренда Собственником программного обеспечения собственником э, товарного знака «Призм» сегодняшнего дня является команда Продвижения, И я думаю, что это начало новой вехи, нового пути, нового развития «Призм» не только в России, но и во всем мире, э, потому что мы имеем огромные планы двигаться вперед. И об этих планах, я думаю, вы нам сейчас что-нибудь расскажете. Ну, Но... давайте представимся для начала. Давайте представимся. Владислав Волконский создатель команды продвижения, лидер команды продвижения, который отстаивает на протяжении не одного года уже интересы Призма развивает его несмотря ни на что и в целом имеет четкий план и видение того, к чему мы идем, как нам этого достигать и в целом что мы можем сделать общими усилиями. Поэтому ООО «Дюрлицо», которое было создано также самой командой продвижения, да, и в котором я являюсь непосредственно теперь генеральным директором, да, мы вырабатываем определенную стратегию с четким пониманием, какие были у нас проблемы на протяжении всех этих лет, да, ввиду того, кто был владельцем непосредственно самого программного обеспечения бренда «Призм». Эти проблемы все выявлены, обозначены, они понятны, осознаны и самое главное, что у нас есть четкое понимание, что с этим делать и отныне теперь призм не принадлежит Алексею Муратову, который ранее был собственником призм. Теперь собственником являемся непосредственно мы, та команда, которая четко видит путь, который нам необходимо преодолеть, знаем как его преодолеть, как этого всего достигнуть и в дальнейшем мы каждую неделю по субботам, наверное, я не знаю, мы еще определимся с днем, будем делиться с вами новостями, потому что у нас уже сейчас поступает масса предложений от международных организаций, да, тех же самых бирж, партнеров, коллабораций. Предложений, на самом деле, очень много, и мы не будем это скрывать, да, и проводить все переговоры в тайне, будем делиться с вами постоянно этой информацией. Вот я думаю, что через недельку мы проведем первый такой эфир в моем исполнении. Да, я поделюсь с вами конкретным планом действий. Я думаю, что мы поделимся с вами тоже самой дорожной картой. И в целом все будет очень интересно. Сейчас передам слово Владиславу Волконскому, который также поделится с вами на сфере. Ребят, всем привет. Это Северов Денис. Это наш замечательный.. Исполнительный директор, это директор призм, он вам расскажет много новостей, также мы, как команда про движение призм, будем делиться нашей информацией, и в первую очередь, конечно, давайте не забывать про то, что у нас шикарные технологии, у нас нода ну не обновлялась здесь, больше, чем полтора года, Криптовалют такие, которые работают без разработчиков, их по факту нет. Так что мы с вами находимся в нужное время, в правильном месте. Вот, Так что, ребятки, ну, за нами будущее в любом случае. И в завершении этого, скажем так, короткого промо-видео, я бы хотел в торжественной обстановке передать вот два файла. Вот два файла, я думаю, все их увидели. Это... Закрытая часть исходного кода ядра Призм и здесь еще, кстати, LightWallet, тоже мы его не публиковали. И с сегодняшнего дня все это принадлежит Денису Северову и команде продвижения. А О планах создания децентрализованной автономной организации и о том, как вы сможете стать частью этой организации, я думаю, вы узнаете на следующем эфире, который будет выходить раз в неделю. По субботам? Да. Спасибо, что вы посмотрели нас до конца. Все, друзья, всем спасибо. Нас ждет светлое, богатое будущее. Все будет классно, все будет круто. Всем успехов. О, спасибо, ребятки.